Всем привет! Продолжим серию роликов с тактиками и эффективными позициями на картах, которые доступны в режиме рейтинговых матчей. На этот раз у нас класс штурмовик и мапа d 17 Покажу свою игру, и может быть вы что-нибудь возьмете полезное для себя из моего ролика. Начнем со стороны Блэквуд. Это сторона атаки и основная задача это поставить бомбу. Мы играем до штурмовика, поэтому бомбу нам брать не нужно. Взять ее нужно инженеру. Не забудьте одеть глушитель это очень важно. Без него мы будем отмечаться на миникарте. А так мы, грубо говоря, играем по стелсу. Популярная позиция на этой карте находится около синего контейнера, на двойке. Прокидываем светошумовую гранату, чтобы выиграть время и дезориентировать соперника. Наша задача занять вот этот угол. Отсюда удобнее всего просматривать квадрат. И соперники, которые будут пробегать мимо, не заметят нас. Убиваем первого и через дым второго. Отходим, чтобы перезарядиться. И возвращаемся обратно. Убиваем медика. Если бы не глушитель, то нас бы давно уже увидели. 4 кило за раунд. Это даже совсем неплохо. Но никогда не забывайте, что для хорошей игры нужны только прямые руки. Также разыгрываю радон, чтобы его получить нужно поделиться роликом в любой из социальных сетей и подписаться на канал. Итоги в следующем видео. Нередко я бегаю по левой стороне, но тут я стараюсь не рашить, а именно выжидать неопытных игроков. Так как мы играем за штурмовика, у нас хороший урон на расстоянии, поэтому мы будем очень эффективны на лине. Убиваем медика, который стелится в подкате и ставим хедшот снайперу. Примерно так и отыгрываю на этой стороне. Перейдем к стороне Warface. Наша задача держать оборону и не дать поставить бомбу. Можно побежать в обходку на единицу и тут встать за эти бочки. Отсюда удобно встречать рашущих игроков. Делаем минус один. Старайтесь не забывать просматривать свою респу и обходку с другой стороны единицы. Хотя бы просто быть готовыми к тому, что оттуда могут выбежать игроки. Также есть вариант побежать в кишку, старайтесь не терять время и именно зарашить, ибо соперники не привыкли к рашу со стороны варфейс, когда вы пробегаете по кишке, чекайте всегда вот эту позицию, там часто сидят снайперы, мне повезло и я оказался первее, отлично, ну а дальше забираем меда, как вы можете заметить, я сначала прокинул слепу, а только потом его убил. Кстати, иногда вот такое тоже прокатывает, просто раш по прямой, но лучше перестракуйтесь и прокиньте слепу вот сюда, так будет проще заходить, если там будет несколько соперников. Забежали очень быстро и они даже не успели среагировать. Первый килл и почти сразу второй. Примерно как-то так я играю на D17. Надеюсь вы оцените лайком и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно, если ты досмотрел до этого момента. Напиши на какой карте сделать следующий выпуск и желательно за какой класс. Все, всем пока.